привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня мы решили сделать очень прикольный выпуск вы знаете что мы находимся сейчас в панаме атлантическая сторона линтон бэй марина то есть это бухта линтон бэй и именно здесь есть то что нам понравилось то что мы попробовали куда-то поехали и решили этим с вами поделиться то есть делаем такой рейтинг топ прикольных занятий которые мы для себя открыли на атлантической части панамы а еще не забывайте что у меня есть инстаграм и туда я пощу то что является актуальная вот сейчас увидите ссылочку на мой инстаграм не забывайте подписываемся и смотрим актуальную информацию ну что готовы погнали обезьяну бананом. Сначала один, потом второй. Можно по кусочкам. Ну, по кусочкам ну что, где они, Дина? банану. Ну банан нашел Нет, Я настойчиво Хочу им отдать банан Что за фигня? Где они? Непонятно Пойдем прогуляемся дальше Если птица кричит Значит ее побеспокоил кто-то И если она кричит постоянно Значит ее побеспокоили обезьяны Значит они где-то уже рядом Мы их не видим, а они есть И они сейчас к нам придут вот там вот где-то эта птица кричит. Значит, обезьяна сейчас где-то к ней придет. Слышите, да? Это они. Когда вот так вот сидишь на пляже, вы обычно смотрите в ту сторону, куда вы смотрите. А лучше всегда, чтобы вы сидели так, чтобы видеть... Все, что происходит у вас за спиной Потому что если какие-то дикие животные Захотят прийти Как минимум, чтобы не обосраться Если вас кто-то сзади потрогает Неожиданно, а так как эти животные Тихие Надо смотреть вот, вот так вот Внимательно по сторонам Но все равно банан ждет Ну что тут у нас Никого В поисках обезьян Какая пальма красивая, смотри Ага, ага, идет, идет, идет. Опа, опа. Нашли, нашли такие. Ну что, пацанчик, целый ему давай. дать? Нет, кусочек. На, кусочек, давай. давай. А ты ему дай, прямо, может быть, вот давай. так вот. Ой, ты мой сладкий. Он, он аккуратный. На, еще будешь? Ты кому что рассказываешь? Ома! Ома! Ома! Смотри! На. Придется за вторым бананом идти. Смотри на эту позу. А такое он не будет есть? Такое, наверное, нет. Ну возьмет, подержать, смотри. Смотри, как хвостом. Да, да, да. Угу. Ну что, покормила обезьяну с рук? У есть, да. Ну, да. отлично. Я даже думаю, яблочком пожертвовать, хоть я и голодная. А -а -а. Он так мило своей лапочкой хватает. Смотри, он шкурку тоже выедал. Да, а -а -а -а. да, молодец. Еще и рычит на нас. А, это он довольно, я думаю Ну что, пошли за вторым бананом? Давай. Но Это еще далеко не все У нас есть еще банан и есть яблочко Которое мы взяли, правда, себе Но я думаю, что не каждый день получается Кормить а, обезьянок Такими штуками, причем они еще с рук берут Такие прикольные, так именно нежно Так берут, прямо не хватают Это все-таки не забывайте, это дикие животные А что там у нас, Дина? Что Там, там? Тут ребята. А, я вижу, вот он Я нахожусь в группе Linton Bay Marina, и там иногда всякие прикольные штуки пытаются продать. И вот я смотрю, объявление продают темали. То есть это какое-то панамское блюдо, которое вот именно панамское-панамское. Естественно, мы его решили заказать. Спрашиваю, когда будет? Говорят, через две недели. Мы когда-нибудь еду заказывали за две недели. Ну, думаю, ну ладно, хорошо, Давайте. Прошло две недели, и нам перезвонили и сказали, мы на парковке. И вот такой вот пакет. Давайте посмотрим, что же это за панамская еда такая. Ух ты! Ух ты! Прямо вот, прямо банановые листы. Ничего себе, ничего себе. Короче, смотрите, банановый лист вот такой веревочкой собран. Они подмороженные. Поэтому их надо разморозить. Короче, вот они. И мне сказали, как их готовить. Нужно закипятить воду, бросить, сварить. А потом а, подождать, пока они остынут, и можно есть. Это, кстати, темали депоя. То есть темали с курицей. Ну что ж. Вот и. Сварили два. Два конверта из четырех. Они должны остыть. Ну вот, ждем теперь, пока остынут. Ну что? Вскроем конвертик. Давай. Он развязывается. Ну как бандеролька. Класс. Это ж пальмовый лист. Пальмовый лист. Может быть, какого-то бана Может и нет. Хоба. Ух Ой, ты. Хуба. Кусочек. И вот еще. А что это? Называется тэмали. Сложно сказать, сейчас будем пробовать. Выглядит интересно. Вилка тебе, вилка мне. Давай, что это? Ответь на вопрос. Она не соленая. Вообще. Там в центре вот курица я вижу кусочек. Тут горох еще, вот кусок, кусок курицы ты мали с курицей, ты мали депо ее. А что вообще такое ты Не знаю. знаю. Курица вкусная чили тоже вот этим. Вот этот замес не соленый. Угу. Uh ну, -huh. такое. Это наверное гороховая каша, да? Ну, горох тут имеется, но вот Я это что-то такое. Я не могу понять, если честно. Это запеканка страшная. Запеканка. У -у -у. С чего? Короче, мы сейчас посмотрим в рецепте. Загугли мы расскажем. Загугли мы расскажем. И ну вообще интересно. На самом деле, в чем этот прикол этого Тымали? Это национальная панамская еда, в которую панамцы едят. Мы ее ждали две недели. У -у -у. Две недели. Не, нормально, можно есть. Есть можно. Я что она не соленая. Надо ее посолить. Мы, когда приезжаем в любую страну, мы обычно едим только местное блюдо. Потому что только через еду можно вообще впитывать культуру людей. И, ну, наверное, не только через еду, но еда конкретно помогает. Ну что, пора изучать местность! Смотрите, какой остров здесь есть. Предлагаю сейчас на него и высадиться, или во всяком случае попробовать. Вот волны подходят. Вот увидите, там она обрушивается, а здесь вроде как бы нет. А вот там дальше прямо вот торчит. А придет. Ну, в общем, несмотря на такие вот замесы волновые, мы все-таки высадились. Высадились на этот остров. Надо будет обязательно сделать фотографию на пальме. Но остров надо разведать однозначно. А давайте посмотрим на него сверху. Пока Дина тут занимается важными делами. Вообще. Я хочу весь остров захватить. Он уже вот поднялся у меня на 277 метров. Он а, может подниматься очень высоко, поэтому поднимайся бы. По-моему. Там тут я боюсь Все, фоточку. Спускаемся. Дроновые? Прямо ракушку нашла дроном. А я вам пока покажу сам остров. Там пальмочки. Здесь видно, что-то их чем-то потрепало, потому что выглядит они не очень. Так, -с. что у нас здесь? Здесь у нас, возможно, змеиное логово. Вот посмотрите, какой большой. О! Это, кстати, вот то, что Дина показывала, ракушки, которые живут прямо в воде. У них отшельники отбирают их. И Воля Боится. Так, пауки, уходите. Пауки мне не нравятся. Вот видите сколько здесь кокосов значит здесь где-то живут большие кокосовые крабы вот сильно туда мне ходить не хочется как вы понимаете стремненько береговой линии в панаме к сожалению мусора много потому что его сюда сносят течениями даже если эти острова необитаемые на берега все равно что-то закидывает Вулканический остров, вы видите, вот эта вулканическая лава. Я пошли вот сюда. Пришел посмотреть на это все. Что вот мы побывали на необитаемом острове теперь у нас задача покруче как тузик спустить туда и так быстро быстро быстро быстро туда и газануть волны которые идут вот они заходят сюда а вот эти волны они обходят вот так вот заходят сюда и это вот то место где волны соединяются посмотрите какая каша Подними его шумелка. Что не сделаешь, чтобы не грести? Фух, отчалили! На самом деле очень получилось нормально. Понял? еще одно очень крутое занятие, которое входит в топ-5 по нашему рейтингу. Это мы собираемся покататься по мангровому лесу на SUP. SUP переводится как стендап педалбор, то есть греби стоя. Погнали в мангры. Ну что, кто кого везет? Конечно же, ты меня, Сережа. Какие могут быть вопросы? Сомнения Сомнения тебе а, не привыкать На Суп никуда не уедет без нас Ну я готова Так, на тебе камеру Визит Камеру держи Я встаю Погнали ну что, греби Гребу, бля Ты Греби Ну мне страшно Два рагуля такие. А -а -а. Так, Может я не... вот тут его узнал? Не, не, не. Писи. не, Писи. не Писи. Писи. Писи. Прикольно, что когда ты на моторке едешь, у тебя постоянно она... А ты не... мне не помогает Ладно. Когда едешь на моторке, она постоянно тарахтит. А на супе едешь, она ну, все время едет тихо. Просто прикол в том, что суп чуть и Надо было его сильнее накачать. Это здесь, по-моему, дико-плесенчики. Как будто скелеты какие-то. Огромных... Ага. Свет в конце тоннеля. руку тянуть кверху да, хорошо ты вот здесь встанешь так что всего хочется вообще не хочется Ну ты в тапках а я буду забор держаться и ногами я в тапках еще и антикомарином спрей что ужаснее всего Все. Такая вот прикольная развлекуха, как поездить на SUP по манграм, а именно вдвоем Но этот SUP он подходит для двоих, а вообще не все подходят Но этот он подходит, но единственный у него минус, он был плохо накачан ну что, друзья, наш очередной выпуск подошел к концу. Мы вам рассказали топ-5, чем себя развлечь в Атлантической части Панамы, Линтон-Бэй и окрестностях. Не забывайте подписываться, ставить лайк, писать комментарии. Ну, в общем, вы знаете все, что нужно делать. Дина, ты зло, зачем ты меня оттолкнула? ну вот так вот у нас все в общем и происходит Давай, ты, как, ты как я умею а ну традиционно одной рукой да все друзья пока